5 мая прошла всероссийская акция «Он нам не царь», на которой вышли десятки тысяч людей по всей стране. На митинге в Петербурге было задержано более 200 человек, в том числе Михаил Цукнов. Ему 25 лет, он живет в Петербурге, и он даже не участвовал в митинге. В 5 часов вечера 5 мая с друзьями он нашел желтую надувную утку, которую на митинг принесли активисты движения «Весна», и поднял ее, чтобы сфотографироваться. За это его и его друзей с применением грубой физической силы задержали сотрудники полиции и разозли по разным отделам. В тот же день было возбуждено уголовное дело в второй части 318 статьи Уголовного кодекса «Применение в отношении представителей власти насилия, опасного для жизни или здоровья». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, Михаил Зукунов выбил зуб полицейскому сухоруковому. Михаил не оказывал сопротивления полицейским произдержанием и вообще собирался уступить им дорогу. Сам он комментирует произошедший так – я думал, что они не на меня и пробегут мимо. Хотел уступить, а они на меня. Я на видеозадержание видно, что Михаил просто начал отходить в сторону, когда увидел бегущих на него полицейских в полном обмундировании. Это нормальная человеческая реакция. Подумайте, что на его месте сделали бы вы. Сейчас Михаил Цыкунов находится в СИЗО. Это самая жесткая мера пресечения, ее должны назначать только в крайних случаях. Кажется, что парень с резиной уткой, который собирался уступить дорогу полицейским, не тот случай, когда нужны жесткие меры. Но в суде, следовательно, настаивал на том, что Михаил может скрыться от следствия, несмотря на то, что у него даже нет загранпаспорта. Очевидно, что Михаил не виновен и просто попал под раздачу. Однако теперь нам нужно доказательство в российском суде, и нам нужна ваша помощь. Если у вас есть фото или видео, на которых отчетливо видно, что Михаил не бил полицейского, если вы узнаете кого-нибудь, кто есть на фото и видео задержания, если вдруг вы сами отчетливо видели, что Михаил не бил полицейского и готов выступить в суде, пожалуйста, свяжитесь с нами. Пишите в личные сообщения паблика, либо в Телеграм. Все ссылки мы оставим в описании. Нам нужна любая информация, которая может помочь Михаилу. В тот день на его месте мог оказаться каждый, кто был на акции или просто проходил мимо. И мы очень рассчитываем на вас. Только с вашей помощью мы сможем восстановить справедливость.